Добрый день, с вами Алексей Федорцов и эта видеозапись пригодится вам как инструкция по добавлению данных о ваших клиентах с телефонными номерами, либо с e для того, чтобы добавить их в кабинет ретаргетинга Facebook, чтобы можно было направлять рекламу именно на них, а также создать аудиторию Которые называются look лайк -like, такие же как то есть максимально похожие на них по степени похожести рассмотрим как это сделать ну, для начала вам необходимо перейти в свой профиль facebook после этого перейти в управление рекламой и выбрать тот кабинет в котором вы хотите это сделать если у вас также несколько кабинетов, как у меня, какой канта, потому что у меня под управлением несколько кабинетов э, рекламных моих клиентов. А, вам нужно не ошибиться и выбрать именно тот, который нужен. Внимание, вы можете делать э, эту загрузку только для бизнес-аккаунта. Если у вас только аккаунт как физлица, эта загрузка у вас не получится сделать. Facebook предложит вам создать бизнес-аккаунт специально для этого, потому что это уже расширенные функции рекламного кабинета. Итак, перейдем в раздел допустим, этого рекламного кабинета. Для начала у вас должны быть список телефонных номеров, либо список e которые вы хотите туда загрузить. Желательно, чтобы этот список был как можно больше, тогда аудитория выборка будет гораздо больше. После того, как вы перешли в бизнес-аккаунт, вам нужно воспользоваться меню. В меню вам нужно выбрать раздел «Аудитории». В аудиториях у вас отображаются все созданные аудитории на аккаунты, в том числе и загруженные посредством инструмента Лука Лайк, -like, а также телефонных и электронных почт. Итак, воспользуйтесь этим инструментом, создайте аудиторию и выбирайте именно индивидуализированную аудиторию. Похожая аудитория и сохраненная аудитория – это разные вещи. Похожую аудиторию вы как раз-таки на основе уже каких-то полученных данных можете создавать. Сохраненная аудитория – это когда вы пользуетесь созданием аудитории самого рекламного кабинета Facebook. Итак, индивидуализированная аудитория. У откроется такое меню, с помощью которого вы можете определить, каким образом можете загрузить ау эту аудиторию. Так как мы сейчас говорим только о загрузке телефонных номеров или имейлов, а не способов взаимодействия с вашими аккаунтами, страницами, формами генерации, видео и так далее, то мы рассмотрим в этом видео только это действие. То есть вам необходимо выбрать именно список клиентов. После того, как выбрали список клиентов, у вас открывается следующее меню, где вам предлагают загрузить CSV-файл, включающий данности, цены, данные о ценности жизненного цикла клиентов LTV. Это показатель именно отсюда. Использовать файл без данных LTV и импортировать из Mailchip. Все, что доступно в Facebook. Так как данные LTV большая редкость в Российской Федерации, то вам необходимо воспользоваться более простым инструментом, это использовать файл без данных LTV сюда и нажимаем. После этого, если а, вам предложат, если вы ранее этого не делали, вам предложат принять политику, условия. Это обусловлено тем, чтобы а, Facebook узнает, насколько а, актуальны данные, которые вы предоставили, не достались ли они вам посредством спама либо парсинга и так далее после этого откроется вот эта менюшка создание пользовательской аудитории на основе списка клиентов это именно то что нам и нужно вверху в принципе можно ничего не трогать а аудитория при загрузке авто, то есть типа аудитории которую вы загружаете то есть телефоны электронные почты или что-то другое определяется автоматически кстати вы видите что здесь есть и другие, кроме телефонных номеров и электронных почт характеристики идентификаторы, которые достаются немного сложнее, чем те, которые мы собираемся загружать. Здесь мы можем добавить новый файл посредством CSV файла или TXT, выбрав загрузка файла. Однако рекомендую вам пользоваться, пользоваться скопируйте и вставьте, это намного проще. Таким образом вы сюда вставляете список клиентов, которую у вас есть. После этого вам необходимо будет назвать аудиторию и далее сохранить ее. Это и все, что вам требуется.